так я готова что у старушки с гитарами очень ценятся мы влияем вот этими упражнениями мы ремонтируем это техобслуживание и ремонтно-восстановительные работы внутри тебя mm -hmm. вы занимаетесь высокопродуктивным интеллектуальным трудом но при этом вы пребываете в гиподинамии ну в общем будешь красоваться и радовать еще не одно поколение становится на место этот позвонок. И чтобы голова не провалилась в таз, нужен хороший прочный позвоночник. У меня гитара-убийца. Это не таблетки, ни лекарства, не эндопротезы, не какие-то водители ритма вот сюда, ни стенды, понятно, а все твое должно просто маленько пересобрать, маленько перевосстановить. Блаженство. Потому что цель наша – ремонтно-восстановительные работы и обслуживаем. Вау. Вау. <свят> <свят> вот так. Люблю, не могу. Мы с тобой, так как ты играешь, у тебя всегда одна рука держит инструмент, а вторая… бренди Играет. Мы с тобой должны восстановить подвижность грудной клетки, восстановим подвижность, уберем грудную клетку из опоры, потому что, понятно, уберем перекос, убер, уберем... Вот и, и перекос еще тут? Ну, слегка. Это все ага. в штатном расписании, в пределах проф. вредности. Угу. Восстановим кровоснабжение сердца, чтобы оно не давало перебои какие-то, если что-то, угу. понятно? Замкнем грудную клетку внизу и вообще и вот так развернем плечи, откроем тебе вид на мир. Понятно, да? Сейчас такое чувство, что у меня внутри штырек и я не знаю, давай, а куда мне, куда тебе. мне стать. Что делаем? Восстанавливаем твою вертикализацию. Ты осыпаешься, а мы тебе восстанавливаем эту ось тела, симметрию и все остальное. И убрать вот эти ну, жесткие ребра, которые являются тоже твоей профессиональной вредностью. Вот эта грудная клетка должна быть сайкись, узенькая. да, у как Тебе же нужна талия, это твой товарный вид. Зад, талия и открытая грудь, красивая. Твой рабочий инструмент – ручки. Ручки, а ручки – это отдельная особая вещь. Вот, и с этой стороны. И с вот этой. Угу. Поэтому это все вот так надо прокачивать, чтобы заполнить вот эти пустые промежутки, чтобы рука была, кисть была более наполненная внутри. Это надо заполнять. Так, вот смотри, видишь, они там как припаялись. Это все расклеить надо, тогда рука заполнится внутри. Чем? Она не раздуется. А чем она заполнится? А там есть такая мышечная соединительная тканная сетка, которая создает тургор тканей, упругость а -а. тканей, понимаешь? И когда она держит вот эту гидрофильность, вот эту молодость этих тканей. Это не таблетки, не лекарства, не эндопротезы, ни какие-то водители ритма вот сюда, ни стенды, понятно? А все твое должно просто... Маленько пересобрать, маленько перевосстановить и так далее. Ну... Санагенез – это способность организма самообновлению, самовосстановлению и так далее. Но этот процесс требует энергоресурса. То есть должны быть силы. Это как 3D-принтеры, которые печатают постоянно новые угу. ткани. Угу. Так вот, завести и запустить 3D-принтеры – это целое искусство, которым мы с тобой будем заниматься в влачу. Теперь мы с тобой должны прокачать всю стопу, чтобы у тебя не было вот этих хондрозных дегенеративных процессов в пальчиках стопы. А чтобы там шишки всякие. Чтобы шишки да, вот не этого. росли, чтобы не немело, чтобы ногти росли нормально и так далее. Теперь ты у нас очень много стоишь. Ты же играешь стоя? Стоя. Да. Или сидя на одной ноге. Ну да. До да, перекосов. Мы с тобой должны восстановить глубокие мышечные фиксацию тазобедренных суставов, чтобы у тебя тазобедренные колени и стопы, они выдерживали длительные статические нагрузки. Первое, с чего мы с тобой должны начать, это с того, что мы с тобой должны, ну, вот эту вот просевшую шею, которую это твоя профпатология, твоя музыкальная. Мы должны ее... У меня гитара-убийца. Гитара-убийца, конечно. Восстановить подвижность в нем, гибкость, пластичность. И закачать мышцы, которые фиксируют и держат эту часть. Все, она у меня тогда не будет вываливаться. да? Тогда ты будешь ну, вообще что? красавица на следующий период жизни. В чем суть этих методик? Есть, в принципе, две биомеханики. Биомеханика внешних функций – это биомеханика физкультуры и спорта. Как мы смотрим на человека извне, что он делает, как, насколько он гибкий, насколько он выносливый, насколько он координированный, насколько он сильный. Понятно, это показатели, которые требуют, мы демонстрируем в своей физкультуре и спорте. Оно обеспечивается внутренней биомеханикой, то есть биомеханической физиологией в норме или биомеханической подфизиологией. Это та биомеханика, которая происходит внутри тебя, как твои шестереночки, пружинки, оси взаимодействуют, Как кровь, как лимфа, как межсуставная жидкость. Мы влияем вот этими упражнениями. Мы ремонтируем. Это техобслуживание и ремонтно-восстановительные работы внутри тебя. Печень, почки, селезенка, все остальное, они как... Игрушки на елке развешены. Теперь это восстанавливаем. То, что опустилось, поднимем. То, где спаялось, расклеим. Ага. Понятно. Да. Там, где нарушена какая-то циркуляция, мы ее восстановим. Вот мы что делаем. Мы откроем сосуды, мы их, как... понятно, мы а... восстановим лимфодренаж. А за счет чего? Мы, вот эти все тренажерные конструкции, это инструменты. И этими инструментами мы, воздействуя извне и на внешнем энергоресурсе, то есть, что мы делаем? Мы тебя ремонтируем внутри. Ну как? Вот мы сдав сдавливаем, мы где-то сдавливаем, где-то закачиваем, где-то смещаем, где-то расклеиваем, где-то... Перераспределяем, перераспределяем энергоресурс, Там вот здесь много, там мало, мы должны туда передвинуть. Мы должны вызвать процесс обновления тканей. Здесь ткани произошла зашлаковка, мы ее должны... Рас... А зашлаковка, потому что пережаты потому что мало подвижности там, потому что слабые биомеханические звенья, они выпали из активной динамической работы. Uh -huh. У человека проблема с заведенными суставами, проблема с почками, проблема еще с какими-то, с легкими, там, печень. И мы, когда делаем искусственные эндопротезы, ставим, мы же их тоже печатаем на 3D-принтерах, uh -huh. но это искусственная uh -huh. штуковина, мы ее вживляем. Ну, а мы занимаемся тем же самым, просто печатаем на твоих 3D-принтерах. Ты хочешь, чтобы мы сжали время, и мы впрессовываем, допустим, в неделю, в две объемы работы, которые ты сама не сделаешь за 3-4 месяца, угу. а то и за полгода. У нас вот эти жидкие среды в организме, есть два механизма. Пассивного, когда ты спишь, у тебя же все равно все жидкие среды да. гуляют по тебе. Да. Понятно? И активные, когда ты двигаешься, прыгаешь, бегаешь, ну, в первую да. очередь бегаешь, ходишь и бегаешь, да. все эти на дренажные системы работают и работают, но уже на внешнем приводе, ага. Тво твоем, на да. внешнем. Вы занимаетесь высокопродуктивным интеллектуальным трудом, но при этом вы пребываете в гиподинамии. У вас насосы, которые должны ночью работать в состоянии покоя, а днем в состоянии физической активности, они теперь не имеют этой активности. Мы извне, у нас есть два тоже режима. Пассивный, когда мы прокачиваем там, где застойные процессы, без участия вообще клиента. Да. Мы делаем, а он лежит, отдыхает. Это мы извне, пассивный привод. Есть активный привод. Когда ты участвуешь, ну опять, мы командуем, мы задаем углы, но, амплитуды, На сопротивление, это, да? Это да, это режим на сопротивление. Потому что цель наша – ремонтно-восстановительные работы и техобслуживание. Для того, чтобы его восстановить, он 10 лет разваливался, рассыпался, у него копились профпатологии, вредности. Мы говорим, но ну, если мы тебя будем лечить год, это же будет в 10 раз быстрее, чем ты обваливался. Он говорит, не могу себе позволить. Я говорю, хорошо, не можешь себе позволить. Мы интенсивность немножко увеличим, угу. но сожмем до полугода. Он говорит, опять не могу. Я говорю, хорошо, мы еще сожмем и сделаем это за три месяца. Он говорит, ну я подумаю, но, наверное, не смогу. Я говорю, хорошо, за 6 недель сделаем. То, что он копил 10 лет. Есть понятие ремонта сложность станка. И поэтому и в нашем понятии есть ремонта сложность клиента. не люблю слово пациента, потому что мы не лечим, мы восстанавливаем, мы оздоравливаем. Совместим приятное с полезным, мы немножко восстановим подвижность грудного отдела. За счет этого уменьшим вот этот переход шейно-грудной и восстановим глубокие мышцы, которые фиксируют позвонок, каждый позвонок один к другому. Шейный? И шейный, начиная от седьмого шейного позвонка. Ага. Хорошо. Хорошо. На первый взгляд может показаться, что это камера пыток. Но это не так, друзья мои. И это даже не тренажеры. Это инструменты, в общем-то самому на них заниматься не получается, тебе обязательно нужен ассистент, который регулирует вот, силу давления и чувствует силу твоего сопротивления и знает точно места, куда это нужно эту силу направлять. Я уже привыкла, поначалу пугалась. Такое упражнение компрессионное вот, на позвоночник, а я буду сопротивляться. И у нас образуется такой, как бы, как вот поршень, как пружина. И вот эту пружину мы будем укреплять, потому что она в некоторых местах у меня, честно говоря, разболтана. Вот. Поэтому я упираюсь, на меня давят, но мы выстоим. Но именно за счет мышц стабилизаторов, которые закрепят ее на том месте, этот позвонок, который пытается вылезти, на том месте, где ему должно находиться. Становится на место этот позвонок. Нужно понимать, что вот это туловище, угу. оно стоит вот на этих ногах. Теперь, если твое туловище у тебя эска, а, да. а ноги будут L или XL, то соответствия уже не будет. Поэтому ты должна все-таки очень бережно относиться к любым фитнес-нагрузкам. Тебе нет чего сжигать уже, у тебя нет того избытка ресурса, который есть у бездельников и молодых. Тебе его надо беречь, и поэтому ты должна работать либо в энергонакопительном режиме, либо в энергосберегающем. И мы с тобой в данный момент работаем в энергонакопительном режиме. Мы с тобой прокачиваем таз, потому что... Это все твоя, твое здоровье, здесь находится твой метаболический котел. Делается очень тяжело, потому что, оказывается, в обычной жизни у нас вот эти мышцы как-то не сильно включены. Вот сейчас мы их включаем, мышцы, которые держат сустав. Ну что, друзья мои, вы думаете, что главная голова? Нет. Вернее, таз. Вот. И вот таз мы сейчас будем прокачивать так, как нужно. Весь, от хвоста, от копчика до головы – это задний, срединный, чудесный энергетический котел, куда энергия накапливается, а потом mm -hmm. из него перераспределяется. Когда у тебя, у человека появляется Какие-то душащие, щемящие, плохое настроение. Все нужно искать пустоту в этой энергетической батарейке. А когда а, сердце? И сердце там же. Вообще голова, она стоит Эль. на позвоночнике, а позвоночник стоит на тазу. И чтобы голова не провалилась в таз, нужен хороший, прочный позвоночник. Ну, в общем, будешь красоваться и радовать еще не одно поколение. Вау. Бау. Вот так. Люблю, не могу.